Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наш цикл передач, посвященных магистрским программам Казанского федерального университета, самым интересным магистрским программам, тем направлениям, где могут продолжить свое обучение студенты после окончания базового курса обучения, то есть дипломных бакалавров или после специалитета. И у нас сегодня в гостях представители Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, Высшей школы биологии. Это Елена Ильясова Шагимарданова. Добрый день. Кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Центра регуляторная геномика. И Ольга Сергеевна Козлова. Добрый день. Да, добрый день, Ольга Сергеевна. Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Центра регуляторная геномика. И наши гости сегодня презентуют в очень благожелательной обстановке свою магистрскую программу «Генетические технологии», которые, я так понимаю, с этого года начинают функционировать в рамках высшей школы биологии. Звучит, на самом деле, очень красиво. «Генетические технологии», да, современно, круто. То, что внушает уверенность в будущем для тех, кто будет учиться, в основном названии. Теперь у меня такой вопрос. Как родилась идея создания такой программы, магистерский? Эм, идея витала, конечно, давно. Развиваются в области генетических технологий и, прежде всего, биоинформатики, обработки больших данных в биологии. Последние десятилетия невероятно бурно, и в нашей стране в том числе. И что мы наблюдаем, что э, и во всем мире, и тем более в нашей стране, Категорически не хватает специалистов в области биоинформатики. Эти специалисты штучные в нашей стране. Сейчас их готовят, в принципе, в некоторых других вузах. Наш регион абсолютно не охвачен. Какие-то курсы были внедрены в институте, на бакалавриате, но немножечко недостаточно, потому что область настолько быстро развивается, Каждый день появляются новые методы, новые алгоритмы обработки. Необходимо углублять знания. И мы это видим на примере нашей собственной лаборатории, нашего центра. У нас не хватает специалистов. Задач огромное количество, специалистов не хватает. И мы накопили за, за время существования лаборатории... Большой опыт достаточно, у нас э, замечательные биоинформатики, и чувствуем, что нужно передавать свой опыт дальше студентам, растить э, смену, увеличивать штат и нам, и это, в общем-то, одна из самых востребованных сейчас областей в стране. Вы сказали, что в России есть центры учебные центры, где готовят таких специалистов. Что это за центры? Магистратуры есть в Санкт-Петербургском университете и в Сколково. И, в принципе, наши бакалавры топовые зачастую выбирают в качестве магистратуры именно эти места. Правильно я понимаю, что создание вашей программы, одна из целей ее в том числе и удержание таких студентов, дать возможность продолжить более глубокое изучение данной тематики в стенах родного университета? Конечно, не все могут уехать, себе позволить. Да? У кого-то какие-то личные причины есть остаться здесь, а при этом ребята талантливые, хотят остаться, хотят двигаться в этом направлении. Мы, наверное, обязаны предоставлять такую возможность. Вот Вы сказали, что э, студенты вашего, вашей программы смогут получить практические навыки на тех проектах, которые ведете вы. Uh, уже сейчас непосредственно расскажите об этих проектах. Что за проекты, на которых вот, студенты смогут к вам придя, принять участие в их реализации? Что они там могут делать у вас? Uh -huh. Сергеевна. Ну, ну, наша лаборатория, начиная с самого ее основания, это 2014 год, когда еще не было научного центра регуляторная геномика, но по сути костяк лаборатории уже был, в общем, начиная с 2014 года, здесь, в Казани, мы всегда занимались, как говорит наш руководитель, изучением таких маргинальных объектов. Какие-то объекты. Но ну, это объекты, которые обладают некоторыми свойствами, нетипичными для большинства родственных им представителей животного мира. Наверняка все уже слышали про а, африканского мотыля, полипедилум в интерпланке, который успешно переживает обезвоживание. И... На настоящий момент про него уже много известно, про его приспособляемость к этому обезвоживанию на уровне молекулярной биологии, на физиологическом уровне. Сейчас мы продолжаем изучать этот объект, но им отнюдь не ограничивается спектр изучаемых объектов в нашем научном центре. И вот из нового можно привести в пример наш новый объект. В отличие от мотыля это... Объект более высокой организации – это позвоночная, это иглистая мышь, так называемая комис, который славен тем, что умеет регенерировать, а, в частности, кожу, ну и некоторые части внутренних органов. И это очень интересный а, объект с точки зрения адаптации к жизни в непростых условиях окружающего мира, потому что знания, которые мы сможем получить, изучая молекулярный базис, а, этой регенерации, могут иметь широкое применение в регенеративной медицине, фундаментальной медицине, ну и так далее, ну, в частности. Другими словами, ваши студенты смогут что сделать? Они могут взять мышку, и что с ней сделать? А, mm. Можно удалить у этой мыши часть уха, например, и потом ухо... Но для меня, как для биоинформатика, более ценно изучение такого объекта на молекулярно-биологическом уровне. И сейчас активно развивается последние несколько лет технология по клеточной транскриптомики, Single Cell Transcriptomics. Это когда мы можем изучать экспрессию генов не на уровне какой-то ткани в целом, в которой может быть много клеток, и эти клетки имеют разные клеточные типы, соответственно, различается их а, ландшафт экспрессионный, а можем изучать экспрессию этих генов на уровне каждой отдельной клеточки, искать новые клеточные популяции, смотреть, как именно происходит регенерация с течением времени, какие клеточные популяции а, возрождаются быстрее, какие медленнее, как это влияет на а, регенерационный потенциал. Вот. Это все очень интересно и очень востребовано. Поэтому уже в ходе учебы в магистратуре наши студенты не просто смогут так потрогать, прикоснуться к современным методам анализа данных, но и даже поучаствовать в написании хороших статей, которые могут быть приняты и определенным образом востребованы в высокорейтинговых журналах. То есть заниматься настоящей наукой, которая вот сейчас идет прям в русле времени. Ольга Сергеевна, из ваших слов я понял, что э, ваша программа, магистрская программа, она ориентирована на ребят, которые выбирают путь науки. Ну, поскольку есть... все-таки мы занимаемся фундаментальной наукой, в первую очередь, пожалуй, да, вы правы. Или они могут найти, э, пройдя у вас курс, найти как качество специалистов в какой-то прикладной сфере, там, я не знаю, ну что сейчас очень востребовано, Программа импортозамещения, да, она сейчас выпьет. То есть там речь идет о животноводстве, о сельском хозяйстве, о генномодифицированных каких-то растениях, пшенице, злаках. То, что вот реально надо сейчас высеивать, спахивать, растить, кормить. А ваши специалисты смогут в этой области работать? То есть... Конечно. Мы дадим неплохое образование Дадим понимание о основных биоинформатических методах. Это сейчас крайне востребовано и приветствуется, скажем, в сельском хозяйстве. Как в животноводстве и в выращивании растений. Нам нужно отбирать, скажем, какие-то лучшие линии с лучшими качествами. Лучший способ это сделать генетически. Правильно я понимаю, что ну, вот, как человек, который очень далек от э, геномики, от подобных захватывающих, на, на слухах случае, тем, что если вы, ваши студенты, том числе, и ваша лаборатория, до конца изучите вот эту мышь, которая способна регенерировать свои органы, да, позвоночные, это уже достаточно высокоорганизованное существо, то... Изучив эти механизмы, поняв, какие гены работают в данной ситуации, то можно какие-то препараты, которые позволят регенировать органы человека. То есть человек получил травму, быстрое заживление, не знаю, там, человек потерял ногу. В перспективе это может привести к тому, что вы получите технологии, которые могут отращивать такие вещи. Потому что сейчас ну, довольно актуальна становится тема по нашему времену. Ну, отращивать ноги, наверное, громко сказано. Я но... сразу говорю, что это громко сказано. Мне вот интересно, давайте вот... Я специально вас провоцирую, чтобы вы рассказали нам подробнее. Ну, пофантазировать, конечно, можно. А любая практическая работа строится на фундаментальном базисе, полученном когда-то. И здесь, возможно, открытые какие-то механизмы потом будут востребованы в практическом русле, конечно. Почему нет? То есть до ноги там вряд ли дойдет, но скажем, ускоренное заживление кожи, почему нет? Вполне себе можно это представить. То есть это уже ближайшее будущее. То есть реально студенты, которые к вам придут, в общем-то, в течение, ну, в обозримом будущем могут заниматься тем, что быстро устанавливают кожные покровы. Кто знает, может быть, придут люди с коммерческой жилкой и захотят развивать практику. Все зависит, конечно, от тех результатов, которые будут получены, но, очевидно, феномен есть, да? можно оторвать огромный кусок кожи у мыши, и она, она не умрет, не заболеет, она его сможет регенерировать. Это ну, в животном мире, в общем-то, среди высших достаточно уникальный случай. Каким-то же образом она это сделает, наша цель – понять молекулярные механизмы этого. А поняв молекулярные механизмы, дальше уже биотехнологи, фармацевты, да, кто угодно, смогут, получив идею, созданную природой, что-то изобрести, мы надеемся. В общем, так мир и движется в основном. Елена Ильясовна, магистратуры, вот по опыту уже общения с руководителем магистрских программ, которые прошли через эту студию и общение со мной, они, вот по опыту я уже чувствую, делятся на два типа. Первый тип – это... А когда готовят специалистов для рынка, в первую очередь, ориентированы на то, что и приходят там с других институтов, с других возрастных, там 40-летние люди приходят, чтобы получить дополнительные знания, mm -hmm. и с этими знаниями идти на рынок э и там зарабатывать деньги, в конце концов. Второй тип магистратуры – это когда есть научная тема, которой ну, вот, увлечены, группа увлеченных людей – и они собирают магистратуру для того, чтобы создавать э, школу, по сути, научную, или такую, пока начальную школу, чтобы готовить себе и помощников, и потенциальную смену, где поддержит вот э, э, э, огонь знаний, которые несут да, в будущее. Вот скажите, генетические технологии, вот эта магическая программа, которую вы э, запускаете с этого года, она к какому типу относится? Я думаю, преследуют обе цели. Но, да. конечно, мы открыты у нас, всегда есть вакансии для талантливых людей. Мы готовы, ну, мы, ваше... мы надеемся, что... Ваше сердце, а... о чем говоришь? Сможем... Чего хочет больше? Конечно, хочется привлечь к себе в коллектив. Мы хотим растить коллектив. У нас задач гораздо больше, чем... Рук их делать. А вот теперь о задачах, которые, для которых у вас не хватает рук. Вы как ученый, у каждого ученого, ну на мой взгляд, должна быть какая-то тема, которая вот наиболее ему вкусна, вот он, ну, вот, э, которая прямо зажигает внутри. Такая тема в ваших разработках, которая проходит через вашу лабораторию, и которую вы потом подключите своих магистров, зажигает именно вас. Ну, сама я люблю изучение адаптации к экстремальным условиям очень. Давайте подробности. А, ну, я думаю, что об этом уже все не расслышали. Но... Я очень люблю нашего комарика. Это способ... Поясняйте, поясняйте, поясняйте. А, ну, традиционно, с чего началась наша лаборатория, мы изучали а, способность африканской хернамиды. да, это так, мотыль, а, комарик, да, который не кусается. Его личинка может полностью терять воду, и при этом сохранять жизнеспособность. Знаете, что-то похожее на споры бактерий, только разница в организации организма, да, когда там одна клетка у бактерий и сложно организованные насекомые, у которой развитая нервная система, скажем, да, такие нежные клетки, и при этом они выживают, 90% есть... воды теряются и выживают. То есть дегидрация происходит? Полная, да. Сейчас же есть генномодификация, технология. Кстати, mm -hmm. в вашей лаборатории будут этим заниматься? Учить генномодифицировать что-то, кого-то, что нужно человечеству. Ну, несомненно, какие-то основы мы даем. Мы прям не занимаемся э, сами. Это я к чему? Ну, Словом говоря, вот эти э, способности э, этого комарика... Мог, можно ли там, ну, грубо говоря, на картошку пересадить, геномедифицированную картошку с, с таким комарем, который будет ну, ну, в неурожайные год, но будет давать хороший урожай? А теоретически, да, конечно, да. У нас даже был одно время такой проект по приданию а, другим клеткам, другим клеткам клеткам, клеткам млекопитающих, там чуть больше устойчивости. Там есть очень маленькие подвижки, но в такой области вряд ли они будут сильно большие. И сейчас, кстати, у нас тоже реализуется проект при поддержке Российского научного фонда. Мы вот пытаемся выяснить, какие же гены будут самыми лучшими кандидатами из у комарика на предание. Таких экстремальных, да, или улучшенных свойств в других организмах. В принципе, мы сейчас этим занимаемся, в том числе. Ну, то есть, и студенты, которые придут к вам на магистрскую программу, на продолжение обучения, они тоже будут. Этим Конечно, заниматься? у нас да, они могут подключиться к любому проекту, угу. к чему душа ляжет на самом деле. Ну, это очень важный момент, душа ляжет, да. Такой же вопрос, Ольга Сергеевна, к вам. Как ученому, какая тема зажигает вас? Ну, вы знаете, за свой, пусть не очень продолжительный срок, который я занимаюсь наукой, я уже для себя заметила такую закономерность, что зажигает больше всего тот проект, которым занимаешься в настоящий момент. Ну, это понятно. Вот, ну, наверное, меня зажигает в последнее время именно поклеточная транскриптомика, потому что действительно это очень необычно, с одной стороны. С другой стороны, это очень красиво, потому что можно визуализировать прекрасные картинки, где можно смотреть на каждую клетку, анализировать совместное поведение разных групп клеток, анализировать, чем поведение одной группы клеток отличается от другой группы клеток, анализировать, чем поведение одной и той же группы клеток отличается в разных условиях, отличается в разные временные моменты а, какого-то процесса, например, той же самой регенерации. Вот. Ну и, конечно, методы, которые используются в поклеточной транскриптомике, они сейчас развиваются постоянно, и тоже очень интересно за этим всем наблюдать, это применять, пробовать, для себя отмечать, какие новые, новые ответы мы можем находить на старые вопросы, и какие новые вопросы мы можем ставить для получения новых ответов. А, ну, если вы сейчас скажете, вы сказали, новые вопросы, да, которые появляются. Какие новые вопросы появились у вас? Ну, вот сейчас актуальны для вас новые вопросы. А если в применении, опять-таки, к поклеточной транскриптомике, ну, это иглистая мышь. И действительно, а, даже на первоначальных данных, которые мы получили, вот, и сейчас анализируем, и видно, что действительно а, клеточная структура а, популяции уха, она очень сильно отличается на контрольном образце, ну, условно, сразу после ампутации части уха и после восстановления. Вот. Причем восстановление двухсуточного. Казалось бы, прошло только двое суток, такая серьезная травма, а мы видим уже значительные изменения, как чисто на фотографиях, э, визуально, глазами, так и э, с точки зрения клеточной молекулярной биологии а после транскриптомика да вот слово для меня новое и э, если его выговорил, то уже хорошо а скажите такой момент это же мой инструмент вот. это область ин... изучения пожалуй что ну и да плюс инструмент инструмент для чего для того чтобы понять какие гены экспрессируется в каких клетках. То есть понятно, что у нас у каждого а, организма... Э экспрессируется, вот все-таки надо зрителям расшифровать. Сейчас скажу. А, у каждого высокоразвитого организма есть огромное количество клеток. И вообще говоря, в каждой клетке геном, то есть совокупность генетического материала, то есть вся ДНК, которая есть, ядерная, митохондриальная, она плюс-минус одинаковая. Конечно, есть там какие-то редкие точечные мутации, возникающие в период жизни, но это так на уровне статистического шума, можно сказать. Но а, все клетки при этом разные. То есть геном один, а клетки разные. И клетка мозга, и клетка кожи, например, или клетка легкого, они совершенно отличаются и морфологически, и по выполняемой функции. Ну, абсолютно отличаются. И вот, а, кто же ответственен за то, что эти клетки такие разные, в то время как геном у них одинаковый? А есть, кроме геномики, есть ретранскриптомика которая рассказывает нам о том, какие конкретные гены работают в каждой конкретной клетке. Это и называется генетической экспрессией. Потому что э, белок кодирующих генов в высокоразвитых организмах там, примерно 20 тысяч. Ну, 20 тысяч, считается с таким верхним порогом. Вот. И очевидно, что не каждый ген в каждой клетке работает в каждый момент времени. И вот именно это э, сочетание из... Понятие активности каждого конкретного гена в каждой конкретной клетке и в каждый какой-то момент времени, в каждом каком-то образце и делает поклеточную транскриптомику поклеточной транскриптомикой. Вы знаете, у меня почему-то возникла ассоциация игры на рояле. То есть клавиши одни, но когда ты нажимаешь их в разные клавиши, в разном порядке, в разное время, получается симфония. Да? музыка. музыка. Я... Это можно такое сравнение произвести то есть музыка сфер Ну это красиво по крайней мере во первых это красиво да то есть если вот, сказали геном один, это вот, ну, вот про да да то есть можно сказать действительно что а, весь генетический материал который есть в клетке эквивалентен всему диапазону рояльной клавиатуры ну или я не знаю там всему диапазону скрипичному или другого струнного инструмента но то, что мы получим, используя вот этот вот материал генетический, все определяется сочетанием, то есть экспрессии каждой конкретной клавиши да, в каждый конкретный момент времени, еще и сила имеет тоже значение. Ну, сила -то играет на этот инструмент, вот самое интересное. Ну, на мой взгляд, да, один из тех интересов, которые толкают молодых людей в науку, помимо внутренней потребности, есть еще и вот эта возможность объединиться таким мировым опытом, да, коллективным разумом научным, когда ты можешь спокойно общаться там, с Италией, Японией, Бразилией, Америкой и жить в своем мире, которая, в где нет границ, где нет войн, где нет... Там, много чего, что есть, в общем в мире за пределами лабораторий. И нельзя назвать это, в общем-то, положительными вещами. А вот в связи с нынешней, довольно непростой внешнеполитической обстановкой, я хотел спросить, вот эта возможность, она для студентов сохраняется, которые выбирают науку, идут магистские программы, или усложнилась, по вашим ощущениям? Думаю, еще мало времени прошло, но... Конечно, трудности есть очевидные, да? но на уровне ученые-ученые, как бы, конечно, мы продолжаем поддерживать контакты. Понятно, что какое-то там административное давление существует со всех сторон. Вот когда сейчас начинаешь смотреть на наш мир, который так потряхивать начинает, да, и отчасти можно это распадаться, вдруг понимаешь, что вполне возможно те молодые люди, которые выбирают путь современной науки, а, путь науки, которая, ну, очень-очень передовой уровень, да, высокий уровень, это генные технологии, это вот... Они могут оказаться вот в таком же положении, когда ты находишься в... в, в очень благоприятной такой сфере, и вот эти конфликты внешние, они тебя не касаются, ты можешь пройти по миру вот так вот, да, и без... Без вот этих вот внешних раздражителей, которые там, сует, конфликтов, злобы. Вот как вы думаете, вот исследования в вашей области, они могут обеспечить вот такое состояние человеку? Я не думаю, что кого-то внешний мир не касается. Ну, а, ну жестко не Конечно, касается. иллюзия, всех все касается. А, но... Если человек хочет э, работать в науке, и особенно, если у него есть амбиции находиться э, на уровне хорошей, высокой науки, невозможно оставаться внутри своего мирка, внутри своей группы, внутри своей страны. И необходима всегда внешняя экспертиза. Абсолютно. Иначе... А, как бы, ошибочку свою вы не заметите, да, какую-то базовую. Это абсолютно нормально. А для этого же придуманы а, международные конференции, для этого придуманы м -м, рецензии в журналах. А, Общая-то идея продвигать уровень, нести правду, а, а если мы будем вращаться внутри себя, внутри своего маленького коллектива, ну, то далеко мы не уйдем нашем уровне плюс э, наука ведь стала сейчас э, междисциплинарной абсолютно междисциплинарной мало очень направлений которые внутри себя да как остались э, в да, условный натуралист который любит съездить на речку половить насекомых потом их описать зарисовать но те времена прошли конечно это все еще идет но вот э, как бы, фронтир с науки он конечно в технологиях Сейчас нам нужны и биологи, и математики. Да, очень, математики, кстати, очень часто, придя в биологию, оказываются весьма успешными. Да, у них э, хороший склад ума для современной науки. То есть я правильно для, понимаю, что вы бы э, хотели видеть на своей магистратуре выпускников э, математических подразделений? Да, мы их очень приветствуем, конечно. Mm. У них правильный абсолютно бэкграунд для того, чтобы становиться именно биоинформатиком. Само слово биоинформатика подразумевает междисциплинарность. Нужно хорошо понимать... Ну, нужно быть выше, чем складывать дважды два, да? Нужно хорошо понимать работу с большими данными. При этом... Mm. Здорово, если у человека есть просто интерес к окружающему миру. Да. А вы можете вот это проиллюстрировать каким-то примером, который ну, будет понятен э, нашим зрителям? И мне тоже в том числе, кстати. В данном случае я выступаю на их... У, у, ну, нет у меня знаний в биологии, нет знаний математики, которые... Вот у меня какая-то иллюстрация. Почему математики важны в вашем деле? Ну, не секрет, что на настоящий момент времени накопился огромный вал биологических данных, Молекулярно-биологических в первую очередь, которые просто невозможно проанализировать такими методами, как зарисовать, посмотреть, взвесить, измерить содержание какого-нибудь белка в каком-нибудь органе тела. И как вообще выглядят эти молекулярно-биологические современные данные? С точки зрения формальной, это набор букв. Что это за буква? Это нуклеотидные буквы и аминокислотные буквы. То есть мы изучаем ДНК а, плюс РНК, и также можно изучать структуры белков. А с точки зрения базового биолога, ну, это просто какие-то буквы, которые каким-то образом уложены в строки. И, в общем, не очень понятно, как на это все смотреть. С точки зрения математика и аналитика данных, это строка. Строка из букв какого-то алфавита. Это четырехбуквенный алфавит в случае нуклиновых кислот, и это двадцатибуквенный алфавит в случае аминокислотных последовательностей. И а, математику программисту ему гораздо проще а, придумать, каким образом эти последовательности можно анализировать, каким образом их можно сравнивать между собой, каким образом можно понять, что, ага, две последовательности похожи, а о чем это говорит, является ли это следствием просто случайной схожести, или же это имеет какое-то биологическое основание под собой. И именно а, когда люди научились читать вот эти вот последовательности биологические, нуклеотидные и аминокислотные, возникла необходимость к привлечению математиков, для анализа этих последовательностей. И, собственно, так начала зарождаться наука биоинформатика. Естественно, сейчас последовательности секвенируются ежечасно, ежедневно, их накапливается все больше, больше, больше, и, естественно, возникает необходимость не просто в сравнении там, двух строчек из определенного алфавита, но и в разработке более... Серьезных, существенных алгоритмов. Это вот алгоритмы геномной сборки. Это алгоритмы той же самой а, поклеточной транскриптомики. Кроме поклеточной транскриптомики, есть еще очень сейчас активно развивающаяся область. Это пространственная транскриптомика. Когда мы можем смотреть на экспрессионный ландшафт не просто каждой конкретной клетки, но еще и учитывать, как эти клетки расположены в пространстве. Например, где именно они расположены в том или определенном органе, например, в мозге. Это все очень интересно, и, конечно, без математического, без программистского бэкграунда очень тяжело не то, что даже разрабатывать, но, пожалуй, что и применять такие алгоритмы. А вот скажите, биоинформатика, э, на ваш взгляд, наиболее такое заметное, известное открытие, которое совершено, вот, прорыв с математиками в биологии. Скажем так, математическими методами в биологии. Из того, что вот, ну, возможно, наши зрители даже узнают. Можешь что-то mm -hmm. такое вспомнить? Well, вот, а пожалуй, что сборка генома человека была бы невозможна без биоинформатики. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> uh -huh. Есть well. такое, если говорить про прорывные именно открытия. Но вообще говоря, биоинформатика, по сути, это не фундаментальная наука. Это просто набор техник, алгоритмов способов, методов применения а, других методов математики и компьютер-сайенс к решению задач молекулярной биологии. То есть, например, графовые алгоритмы, алгоритмы на графах. Когда вот, э, люди искали Эйлеров в путь в графе или Гамильтонов в путь в графе, они вообще не задумывались о том, что есть вот такие геномы, что эти геномы нужно как-то собирать. А вот когда возникла такая насущная задача сборки геномов из коротких последовательностей ДНК, вот тогда уже Наработки математиков активно были привлечены и оказались очень подходящими для решения вполне себе биологических задач. То есть я правильно понимаю, что а, вы когда обозначили, что знаки расшифровки э аминокислот еще состоят, да? Если, условно говоря, список показать биологу, я так понимаю, что это, ну, примерно, движется как матрица, да, вот в фильме знаменитом, а, то он не найдет там закономерности, математик их увидит. Ну, глазами-то, пожалуй, что и математик не увидит. Ну, я <с понимаю, <с я понимаю. То есть нужно какие-то про программные ну, э, компьютеры мощные, чтобы это дело увидеть. Ну, насчет мощности, это опять-таки тоже зависит от задачи, зависит от количества последовательностей. На современных ноутбуках можно очень много решать биологических задач. Mm -hmm. Можно собирать небольшие геномы, например. Можно делать выравнивание, тоже анализировать сходство последовательности. Тем более, что много алгоритмов, они реализованы на серверах, то есть просто можно зайти на интернет-страничку, и ну, тот же самый Blast программа выравнивания последовательностей. Пожалуйста, у вас есть какая-то интересующая вас последовательность белка ли или нуклеиновой или кислоты, вы ее вводите в окошечко, нажимаете на кнопочку, и через какое-то время... Вы видите, на что похожа ваша последовательность. Соответственно, вы можете предсказать функцию этого гена или белка. Ну, что или иной доли уверенности, там, в зависимости от того, как будут выглядеть результаты. Мы с вами говорили о тех научных направлениях, которые вас зажигают. Да? Но я так понимаю, что э, не ими одними будет жить э, магиевская программа геном, генетические технологии. А какие еще... Направления, какие еще проекты работать, будут работать в рамках этой, э, в которых студенты, обучающие на этой программе, могут принять участие своими ручками, своими мозгами, своим, ну, даже именем, в конце концов, они там могут заработать имя. Это тоже важно. Какие еще направления и темы вот, можете предложить студентам, для которые, возможно, зажгут их. Ну, уже упоминали изучение регенерации, да, с использованием в качестве объекта глисты мыши. Это вещь, которая зажигает Ольгу Сергеевну. Yeah. Так что это уже, давайте следующее. Uh, uh, также у нас под... сейчас развивается и поддержано изучение агрессии в животных. Uh, вот это, давайте, сейчас мы, вы продолжим список, а потом я вернусь к агрессии, потому что любопытно. Угу. Так, э, крупный проект, который сейчас реализуется и поддержан грантом науки, это так называемый мышечный фантом, и, э, цель которого э, – аннотация э, большинства мышц человека и приматов. Э, как бы мы знаем мышцы, есть мышцы, да, с одной стороны, вот она, мощная ткань, но при этом э, мышцы везде разные – понять молекулярные какие-то отличия, отличия именно в экспрессии генов, чтобы сделать такой базовый атлас экспрессионной активности. Вот основная цель, наверное, данного проекта. Это потом будет очень востребовано, будет служить базой для изучения каких-то патологических состояний, да, с мышцами много патологических состояний, связанного у человека. Вот эта база, мы очень надеемся, потом поможет для последующих групп исследований, которые концентрируются ну, на, на вот, заболеваниях человека. В первую очередь. Каких заболеваний и как это возможно будет работать? против? против... Оно, заболеваний мышечных очень много. Атрофии, да, самые частые атрофии Дюшена. Есть когда, ну, мышцы не выполняют свои функции по какой-то причине. Очень много разных есть атрофий. Атрофии для ряда из них показана э, генетическая подоплека, да, то есть, скажем, известные гены, э, патогенные мутации, в которых э, вызывают вот такой фенотип, да, фенотип заболевания. А для целого ряда состояний это неизвестно. И неизвестно, на самом деле, потому что, скорее всего, это мутация в регуляторных частях э, генома, мы про них пока очень мало знаем. Мы в основном знаем про э, белокодирующие участки. Вообще вся медгенетика, она э, пока что хорошо продвинулась э, в характеристике белокодирующей части. А вот все, что вот за ее пределами, да, то, что любили раньше называть мусорной ДНК, которая оказалась совсем не мусорной ДНК, вот это тоже сейчас очень сильно развивающееся направление, да то, что мы любим называть регуляторной геномикой. Да? Мы центр создали, назвали его регуляторной геномикой. Вот, давайте тогда расшифруйте, потому что... Ну, вот вы, э, я понимаю, что для вас это просто и понятно, вы э, э, э, играете терминами, которые для вас ну, очевидны. Регуляторная геномика, э, экспрессия клеток. Э, ну вот зрителям да. надо чуть-чуть да. расшифровывать. Э, давайте а... по помышленный фантом... Правильно обозначил? Да, да. Во-первых, мышечный, понятно, фантом. Что такое фантом в данном случае? Это сокращение, да, которое там придется функциональная аннотация. То есть это не фантом, В в смысле там... Нет, э -э -э нет, это э -э -э по примеру, потому что наши коллабораторы, Японский институт Рикен, реализовали в свое время крайне успешный проект фантом до да? целью которых была функциональная аннотация максимального количества типов клеток тканей У них были разные организмы ну, человек прежде всего человек мышь модельные до да, они создали прекрасный ресурс к которому ежедневно обращаются теперь исследователи со всего мира скажем вот приходят а, к нам, ну, не знаю, врачи, исследователи, которые что-то изучают, да, и мы обнаруживаем у пациента какую-то мутацию в каком-то гене. А дальше а, нам а, мутация, это, ну, неизвестно, новая, да, новая мутация, мы не понимаем, она патогенная, она является причиной заболевания или не она, мы не знаем. Как это узнать, да? Есть много разных способов, но вот первый, я, например, пойду посмотрю, в каких тканях этот ген экспрессируется, чтобы дальше построить свой план. То есть я иду, обращаюсь к этой базе и понимаю, ага, там экспрессируется, не знаю, в поджелудочной железе только. Да, это ну, понятно, мне будет сложно достать этот образец, да, такой, для дальнейших исследований у конкретного пациента. Или если, ага, есть кровь, ну, отлично, давайте возьмем кровь и что-нибудь посмотрим. Под совершенно разные задачи к этой базе обращаются. Супер востребованный ресурс, был крайне успешный проект. Могу я сравнить с Википедией, там, э -э -э мутацией, да? Но не мутации, нет-нет-нет, они как раз, вы можете сравнить с Википедией работы генов, да, в разных тканях и у разных организмов. А вы в эту Википедию уже какие-то свои данные загрузили, чтобы ну, другой весь мир тоже мог смотреть? Понятно, что какому-то может быть не, не очень широкому спектру, но там те вещи, которые занимаетесь вы. А, ну мы загружали по комару как раз. Mm. Да, потому что мы тоже такими же методами пользовались. А сейчас вот, ну, проект вот когда. Через несколько дней будет год, как он реализуется, на самом деле, как получен грант от Минобранауки. Сейчас как раз идет накопление этих данных. И вот мы начнем. Как бы от широкой публики, конечно, это будет доступно после публикации данных. Ну, понятно, понятно. А... То есть мы идем более специализированно. Коллеги сделали такой общий, да, а мы сейчас пойдем только по мышцам, потому что это востребовано. То есть правильно понимаю, что определив какую-то мутацию, которая ведет к атрофии мышц, вы можете, ну, теоретически, можно ее выключить? А, ну, здесь И... мы не мутации, нет, а как бы проект направлен не на поиск мутации в мышцах. Помните, что у нас геном в каждых клетках одинаковый, да. Угу. Вопрос в том, что э, э, в разных типах клеток, по-разному работают эти гены. То есть в каких-то почему... они спят, грубо говоря, а в каких-то активно работают. Понятно. Почему там где-то нажимается в этом, на этой клавиатуре неправильно, да? И получается, вместо да. симфонии... получается. Чтобы понять, что неправильно, нужно сначала понять, как правильно. Мы сейчас этого не знаем. Мы не знаем, какие гены точно работают, скажем, в мышцах верхних конечностей, в мышцах нижних конечностей в мышцах головы, точно неизвестно. Мы не знаем, какие регуляторные механизмы на это влияют. Мы хотим, цель наша, сделать вот такую базу, понять, где что работает, как регулируется, где вот эти вот точки, которые включают и выключают экспрессию этих генов. По возможности докопаться там какие-то основные белки, которые являются такими важными регуляторными да, белками, какие-то будут, скорее всего, активны там, в мышцах головы, а другие в мышцах конечностей. Поняв вот эту базу, как в норме это работает, можно будет дальше думать о, о патологиях, собирать mm -hmm. какие-то патологические образцы и сравнивать их. Mm -hmm. То есть создать такой базовый ресурс, это на самом деле, как дорого стоит, и это очень важно, это то, что востребовано для всего мира. Вы говорили про агрессию, еще одно из направлений. Угу. Расскажите. Агрессия. У нас а, есть в Новосибирске Институт статологии и генетики. А, они известны тем, что они на протяжении а, многих лет, десятилетий, а, селекционировали животных по агрессии. Ну, самые известные, наверное, лисы. У них есть там э, ручные лисы. И есть линии агрессивных лис. Такие же у них есть крысы, норки. А, то есть они прям специализируются на этом. Очень известны именно этими работами. И э, вот мы с ними в сотрудничестве э, хотим посмотреть на уровне как раз э, работы единичных клеток. А какие отличия, может быть, ну, какие типы клеток больше присутствуют у агрессивных линий, какие у, у ручных линий. Ну, это интересно, это достаточно, кстати, востребовано для сельского хозяйства в будущем, да, На, в животноводческих фермах. Там, ну, никто особо не хочет агрессивных животных mm -hmm. иметь, да, под контролем, проще добреньких иметь. Mm -hmm. Вот. Но это тоже такая фундаментальная основа вот, а, и как бы, применение ну, вот, вот вчерашних вчерашних изобретенных технологий, да, самые современные технологии мы сейчас для этого применяем. Но видите, у нас все в сотрудничестве, да, у нас очень много коллабораций как внутри страны, так и за ее пределами. А, это позволяет на самом-то деле а, быть а, на уровне, на хорошем. Прямо вижу рекламный слоган. Эти шубы. Пошитый шкурок самых добрых лис. Ну нет, хорошо бы нам отказаться от шубы лис. Но в качестве фундаментальных знаний должно получиться интересно. Ольга Сергеевна, вы можете еще рассказать о тех направлениях, которые, пускай они относятся, которые наиболее зажигательны для вас, но тем не менее они вполне могут оказаться зажигательными для тех студентов, которые к вам придут? которые не могут заняться? Ну, можно, пожалуй, что упомянуть про медицинскую генетику еще. Если студентам интересно искать мутации, а, передающиеся по наследству, а, которые могут быть ассоциированы с различными заболеваниями, например, с эпилепсией, а, с другими наследуемыми заболеваниями. Ну и, может быть, разрабатывать всякие статистические алгоритмы для определения, случайно эта мутация, или же действительно есть какая-то статистически значимая взаимосвязь между ней и заболеванием, то тоже можно этим заниматься. У нас наработано, насеквенировано огромное количество индивидуальных геномов, пациентов с различными заболеваниями, ну, как геномов целиком, так и отдельных панелек и экзомов. Для а, разработки алгоритмов это не важно, полный ли это геном или это только какая-то его часть. Естественно, это тоже все большие данные, которые должны проходить свой путь обработки от сырых чтений вот этих вот последовательных ДНК, которые приходят с прибора секвенатор, до получения какой-то релевантной биологической информации. То есть... У пациента А в позиции Б есть вот такая-то замена. В референсном геноме тут должно быть, должна быть такая буква, а вот этого конкретного пациента там другая буква. А что это значит? Может быть, это ничего не значит, потому что каждый геном в целом а, разный, вообще говоря, ну, с точностью, да, до буквы, на однобуквенном раз разрешении, скажем так. Вот. И, собственно, можно а, разрабатывать такие вот мы их называем пайплайнами, то есть, ну, процедуры обработки данных, ну и аннотировать найденные мутации и понимать, имеет ли какой-то смысл эта находка или нет. И, соответственно, во-первых, определять у пациентов уже известные из литературы мутации, но ну и что более интересно, пытаться искать какие-то новые мутации, которые до этого не описаны или, может быть, описаны, но не применительно к данному заболеванию. И вот пытаться достоверно показать, что это действительно есть такая, такой вариант. Вот, и что он может быть действительно ассоциирован с тем или иным заболеванием. У меня уже такой традиционный, завершающий наш разговор вопрос а ко всем руководителям магических программ, которые здесь присутствовали. Магическая программа имеет, ну, помимо тех сложных научных интересов, которые вы уже озвучили, имеет и такие параметры житейские, то есть стипендия, коммерческая бюджетная, а срочка от армии, вот, вот как ваша программа, конфигурация программы будет выглядеть, Для, собственно, студенты представляли, куда и как они пойдут. А у нас будут и бюджетные и платные места. Я думаю, стипендия – это что-то из области стандартной. Но для тех магистрантов, которые проявят себя, мы готовы будем поспособствовать их моментальному трудоустройству по совместительству. То есть, то есть, грубо говоря, их научная работа в рамках учебы будет еще и оплачиваться. То есть они, по сути, могут немедленно влиться в коллектив да. трудовой и уже на, в качестве практически штатных или полуштатных сотрудников, Да. да. Конечно. Мы стараемся вообще поддерживать свою молодежь. У нас уже есть такие примеры даже в бакалавриате. Даже на уровне... То есть это реально студенты 2-3 курса могут уже стать и сотрудниками, по сути, вашей лаборатории. Конечно. Выдающиеся дети, мы их стараемся всегда поддерживать. Ну что ж, наш разговор подходит к концу. Я еще раз представлю наших гостей. Елена Ильясовна Шагимарданова, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Центра Регуляторная геномики Высшей школы биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета. И Ольга Сергеевна Козлова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Центра регуляторная геномики. Наши гости сегодня презентовали новую магистерскую программу а генетические технологии, которые, в общем-то, будут реализованы на базе их высшей школы и на базе их лаборатории. Спасибо, до свидания, до новых встреч!